Всем привет! Это компания Джем Decor, меня зовут Евгений, декоратор-технолог декоративных покрытий. Сегодня я расскажу и покажу, как наносить очень популярное покрытие мокрый шелк. Этот вид штукатурки присутствует практически у каждого производителя. Названий у него много, но принцип один и тот же. Перламутровая база, при помощи которой достигается оптический эффект неоднородной переливающейся поверхности. Сегодня мы будем наносить вот такой вот шелк перламутровый от компании Lanos, который называется Satin Silver. Под него мы будем использовать вот такой вот специальный э, латексный матовый грунт на акриловой основе. Называется Latex Primer S. Он служит как подложкой под основной вид декоративной штукатурки, самого покрытия. Они колируются в одинаковый цвет, то есть они будут абсолютно одинакового оттенка и цвета. Сегодня я покажу две техники нанесения, это нанесение кельмой и нанесение пластиковым овальным шпателем, шайбой. Процесс нанесения делится на четыре этапа. Этап 1. нанесение красящего грунта подложки. Грунт обязательно должен быть такого же цвета, как и сама база. Грунт наносится, как обычная краска. Ждем высыхания поверхности 4-6 часов. Этап 2. Наносим первый слой нашего материала. Следим за его равномерностью, важно, чтобы слой был тонким с небольшой шагренью. Наносим валиком разнонаправленными движениями. Ожидаем высыхания от 4 до 6 часов. Этап третий. Первый слой высох и при помощи валика мы наносим второй слой материала. Небольшими участками таким же способом, как и первый слой. Важно, чтобы при дальнейшей работе на больших объемах не было видно стыков ваших небольших участков, необходимо оставлять рваные края краски и наносить следующий участок методом мокро по Этап 4. Не дожидаясь подсыхания материала приступаем к формированию рисунка. Рисунок можно делать несколькими видами инструментов. Специально металлической или пластиковой кельмой, пластиковым овальным шпателем, шайбой или даже морской губкой. Важно держать инструмент в чистом виде. Не ленитесь постоянно протирать его. Нанесение кельмы в нашем случае такое же, как и шайбой, восьмерками, но можно наносить различными наплывами и волнами. В отличие от шайбы, кельма оставляет более выразительную фактуру и оставляет мелкий рельеф. На больших объемах работать кельмой удобнее и быстрее, так как она захватывает больший объем на поверхности. Итак, мы получили вот такое покрытие. Это шелк. В первую очередь мы нанесли подложку, то есть выкрасили ее в такой же цвет, как и сам шелк. Затем нанесли первым слоем полностью шелк. Подождали, пока он подсохнет. Это произошло около 4-6 часов. И нанесли второй слой и сделали уже, собственно, фактуру. Наносили двумя способами, кельмой и пластиковой шайбой. Все эти эффекты можно использовать, все эти инструменты можно использовать при нанесении. Кто-то даже наносит морской губкой, этот инструмент тоже можно использовать. Скажу честно, меня порадовал расход, прям даже, я бы сказал, удивил. По моим меркам мы потратили на квадратный метр около... 110-120 миллилитров. То есть это, грубо говоря, 11-12 квадратных метров в два слоя с одного литра самого покрытия. И грунта, и самой краски, самого покрытия. Приобретайте декоративные покрытия и краски Lanos в салонах Gem Decor.